Меня часто спрашивают, как стать риэлтором? На это у меня всегда появляется встречный вопрос. Оно тебе надо? Чтобы стать риэлтором, нужно иметь финансовую подушку. Работа сдельная. Когда это получится первый гонорар, никто не знает. Это может произойти в первый месяц или через полгода работы. А если у вас семья, дети, ипотека, то, возможно, это не для вас далее нужно понимать с чего вы начинаете отлично если вы до этого работали юристом это даст вам большую фору на старте юридические знания здесь нужны на каждом этапе нужно уметь разбираться в документах договорах авансовых соглашениях при этом законодательства постоянно меняются нужно иметь базовую юридическую грамотность уметь правильно читать и понимать новые нормативные акты сюда же можно отнести и знание судебной практики которая может обезопасить вашего клиента естественно в каждом крупном Агентстве будет юрист, который поможет. Но он не всегда будет рядом. Нужно в любом случае иметь свои... Базовые знания. Помимо юридических моментов, нужно иметь навыки продаж. Не бояться телефонных и личных переговоров. Иметь грамотно поставленную речь и опрятный внешний вид. Умение заинтересовать клиента и дать то, что нужно именно ему. К примеру, продавая квартиру пожилой паре, нет смысла рассказывать о многочисленных детских садах и школах в этом районе. Лучше рассказывать про поликлиники и магазины рядом. Нужно уметь услышать потребность клиента. Какой у него мотив? И тут мы плавно переходим к психологии. Очень часто клиенты говорят, что хотят одно, а выбирают совсем другое. Я как-то с клиентами долго выбирал недвижимость для инвестиций. Нужно было найти квартиру в современном доме, рядом с метро, с ремонтом и чтобы без вложений. Главная цель – купить и выгодно сдать в аренду. Я нашел много подходящих вариантов, но им все не нравилось. Хотя по обозначенным критериям и прибыльности все подходило. До тех пор, пока я им не отправил необычный вариант квартиры в центре, в убитом состоянии, на первом этаже в дореволюционном доме. Сам дом и квартира требовали серьезных вложений. Но наш объект располагался в историческом центре, и окна выходили на закрытый цветущий сад. Этот вариант буквально вскружил им голову. Они сразу же захотели его купить и жить там сами. Если подытожить, для начала нужно иметь финансовую подушку, юридические знания, навыки продаж и немного разбираться в людях. Если вам нравится постоянно ходиться в движении, общаться с разными людьми, быть в каком-то смысле фрилансером, то эта профессия точно для вас. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, здесь узнаете много интересной информации о работе риэлтора.